Как и предполагало посольство, белорусские граждане проявили беспрецедентный интерес к президентской избирательной кампании. Явка избирателей была в разы выше, чем на предыдущих выборах. Посольство выражает искреннюю признательность всем гражданам за проявленную активную гражданскую позицию и желание реализовать свое конституционное право. Вместе с тем, не всем гражданам удалось проголосовать в отведенные белорусским законодательством сроки. Очереди на избирательные участки в Российской Федерации сохранялись вплоть до их закрытия, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства. В депмиссии отметили, что посольство ранее призывало всех принять участие в досрочном голосовании и выражало обеспокоенность в связи с тем, что число голосующих может превысить пропускную способность участков. В итоге, по данным посольства, в досрочном голосовании в Москве приняло участие чуть более 1000 человек, в то время как по состоянию на 20 часов ровно 9 августа количество проголосовавших по предварительным подсчетам составило, в Москве, около 4000 человек, в основном списке находилось 644 гражданина, в Санкт-Петербурге, около 800 человек, 201 — в Калининграде, около 500 человек, 87 — сказали в посольстве. В сообщении подчеркивается, что посольство приложило все усилия для обеспечения возможности реализации белорусскими гражданами своих избирательных прав, в частности была расширена пропускная способность участков и количество кабинок для голосования. В частном избирательном участке в среднем голосовало около 300 человек, что является предельным числом, которое может обеспечить посольство исходя из статуса режимного объекта, располагаемых площадей, количество персонала и санитарно-эпидемиологических требований, добавили в Дипмиссии. Кроме того, в посольстве сообщили о получении ноты МИД России с просьбой обеспечить соблюдение белорусскими гражданами российского законодательства в ходе голосования, которое предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий.